Всем привет! Продолжаю выпускать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Большая часть ответов на ваши вопросы, которые иногда бывают в описании, то есть в комментариях под видео, предоставлена на самой бирже. Что касается трейда, говорил уже в видео, повторюсь еще раз, будет открыт в июне, это написано здесь на странице Airdropа. Еще станет доступен фарминг, памп. Скорее всего, это придаст ценность токену. Более подробная инфа, конкретная дата, будет объявлена у них в телеграм-канале биржа и обед Есть русскоговорящая группа. Плюс еще здесь в чате. Частенько вижу, обсуждают эту тему. Но пока администрация биржи молчит. Итак, возвращаемся к теме Аэродропа. Ссылка на регистрацию, у кого нет аккаунта, в описании под видео. Если с мобильных устройств сканируете QR-код, регистрация займет одну минуту, а для того, чтобы выводить криптовалюту Фиат, здесь верифицировать аккаунт не нужно. Проще говоря, кис не нужен. За регистрацию TelegramBot бот вам дает 1000 монет один раз, выполняется. Это задание за один день. Остальные можно выполнять. Каждый день на протяжении всего аэродропа. По заданиям депозит, трейд, своп, фарминг, 10 дайсов. Снял отдельное видео, рассказал как их выполнять. Ссылки в описании. Твиттер в ВК не работает. Фейсбук у кого активный. Размещайте посты. Содержание поста следующее. И еще что-то от себя добавляйте. Разнообразить Пост чтобы избежать бана за спам в социальной сети. Снимайте видео для YouTube, TikTok. Общайтесь в чате на тему криптовалюты здесь. Проверяйте других пользователей, как они выполняют задание. Каждое проверенное задание другого участника приносит вам 100 монет. По 12 в день. Если хотите выполнять задание QR-код, Telegram-пост, посмотрите инструкцию ознакомьтесь приступайте к выполнению на сегодняшний день это самое высокооплачиваемое задание по 5 заданий в день можно выполнять то есть QR-код там размещение в общественных местах вашего QR-кода реферального потом делайте фотографию места где вы разместили загружайте на сайт полученную ссылку с этого сайта вы отправляете в ответы по 5 фотографий в день можно. Телеграм-пост то же самое. Размещайте пост. Вот с этими вопросами. Что-нибудь выбирайте копируйте. Размещайте, делайте фотку. Загружаете ее также на сайт. Получаете ссылку. Ссылку в ответы. Кнопка проверьте получить. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.